Я снова рад приветствовать вас дорогие друзья на нашем канале. И сегодня у меня для вас достаточно интересный материал. Я покажу вам обновленную версию водородного электролизного газогенератора S300 ACS-3, который имеет достаточно интересные и я бы даже сказал уникальные новые технические возможности. Присаживайтесь поудобнее, а я начну. Ну а речь у нас пойдет сегодня вот об этой машине. Это, как я уже сказал, обновленная версия газогенератора S300 ACS3. А уникальность ее заключается в том, что этот газогенератор предназначен для работы одновременно сразу двух рабочих постов. Да, мы и раньше делали подобные машины на базе газогенераторов S 400 Они также имели 4 быстроразъемных коннектора для соединения сразу двух э, газовых горелок. Но этот газогенератор впервые сделан с двойной системой э, обогащения производимой газовой смеси, обогащения парами жидких углеводородов. Что значит двойная система? Сейчас я расскажу. Абсолютно все водородные электролизные газогенераторы нашего производства имеют только две емкости для заправки технических жидкостей. Одна из емкостей, как правило, используется для заправки электролита на основе э, щелочи гидроксита калия и дистиллированной воды. Вторая же емкость всегда используется для заправки тех или иных видов углеродосодержащих веществ, таких как бензин, галоша, либо спирты в смеси с тетраборатом натрия, либо еще какие-то другие углеродосодержащие вещества. Но, как вы можете увидеть, эта версия газогенератора имеет три емкости. Одна из емкостей также используется для заправки электролита, а две другие для заправки сразу двух типов углеродосодержащих веществ. А что же дает эта возможность? Для чего нужны эти две емкости? Сейчас я объясню. В эту емкость я уже залил бензин-галошу. А во вторую емкость я залил ацетон. Запустим газогенератор. И подключим к газогенератору сразу две горелки. Теперь давайте зажжем эти две горелки. Обратите внимание, через сопла этой горелки подаются пары ацетона. Пламя достаточно мягкое, оно более мягкое, чем пары бензина. Таким образом, одновременно вы имеете абсолютно разный характер горения а, пламени этих двух горелок. И одновременно вы можете использовать без смены жидкостей без каких-либо перенастроек вы можете э, использовать либо одно более жесткое пламя либо более мягкое пламя для той или иной работы к примеру вот такое пламя чаще используется для плавки ювелирных металлов драгоценных металлов вот такое же пламя пламя на ацетоне либо на спиртах чаще используется для мелких работ где требуется максимальное отсутствие кислорода для меньшего окисления металла итак вы можете либо одновременно использовать две горелки то есть два мастера одновременно могут работать с одним газогенератором, как вы можете увидеть мощности этого газогенератора вполне достаточно для обеспечения работы двух горелок либо вы можете работать самостоятельно, используя то или иное пламя для работы той или иной горелки. При проведении различных работ, как я уже говорил, вы можете использовать либо более жесткое пламя, либо более мягкое. Что дает вам большую универсальность и больше возможностей в вашей работе. Вот именно в этом и заключается уникальность новой водородной электролизной системы s 300 acs 3 с двойной системой обогащения получаемого газа двумя различными типами углеродосодержащих веществ. Друзья, я очень надеюсь на то, что вам понравится то, что мы делаем для вас. Я уверен в том, что наше оборудование принесет вам только удовольствие в работе и огромную пользу в вашей работе. И если вы заинтересованы в приобретении подобного оборудования, предназначенного как для бытового использования, так и для промышленного использования, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ссылку на наш сайт я оставлю в описании. А на этом я буду завершать. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!